Снова, узнать взгляд, перекинуться словом, и твоим теперь стать отражением. Своей воле прожигающим чудом Как ты такой же У меня от тебя дрожь по коже. Тебя выдумала когда-то Или нет Мои ноги как вата Для меня только ты стал ядом